не вода, там будет вино Хочешь, буду тебя угощать Без тебя не могу, прожить я и не Волна, и чтобы меня потерять На пол берегу найти тебя там Где очень нужно отдать Ты меня больно, ты меня сильно Можешь дать Можешь не мне, ты можешь меня избегать Но ты у меня, как крестик на шее, на груди моей будешь Лежать И крестика этот носить буду вечно, его мне не потерять И когда вознесут небеса, я беспечно там буду тебя Сламинать Такой вот мой плюс, такой И ты такой что внутри спасибо.